Ура, еще парни, к нам пришел Скилтон Прайм. Клинтон Прайм. И он меня бьет. Она схренулась за эту вообще... Я их готов называть. Красиво, хватит. Я тебе говорю, води в Краснопалту. Я приду. Точнее, я не Только постарайся не сдохнуть. И лучше беги ко мне. Так будет со мной. Вы... Будет... А убить его пытаться не надо, нет? так Ну, скорее всего, ты умрешь, пытаясь его убить. А эти что? Ну, какой-то. Как вариант? Возможно. Если ты думаешь, что нет, ну, то он вперед. Почему у него руки летают? Почему он скелет летающий, для начала? Да это мелочь. Главное, почему у него руки летают? Да так. Так же, как и его голова летает, так же, и его руки летают почему у него руки отдельно от головы летают в таком случае ну просто он не, не любит людей когда, у которых руки из жопы растут а где ты... а понятно где-то нам надо наш skyway гореть мне а -а -а. кажется там будет лучше всего ну я бы не сказал потому что как бы Во. не я так по нему даже попасть не могу не. Он слишком много тут летает, а то у него будет меньше возможностей для полета. Так, я своего.. Не своего. А, да, я своего скелетом прайма когда играл, я убивал его пистолетом. Потому что он так неожиданно появился, когда я еще не развился особо, в вообще. Это был пистолет. Да, я примерно то же самое делаю. Ты, ты сказал, что делал пули из кларафайта, почему ты. Ты видишь, как эти пули работают? Ты где? Они. Они OP. Кто ты пошел? Где ты? Да, на Skyway. На Skyway уже? Ну. Как? Так, лишь тескал, блин, на Skyway, я думаю, его будут попроще убивать. А как ты туда пошел, я не понял? Как, блин, я в дом сейчас иду? А. Окей, okay, я встречать тебе пошел. <свист> ну, знаешь, ты сейчас такой не несёшь, потому что, что по ему проще убить здесь. Да здесь почти все разравнялось уже. С нашими ручками. На SkyWay будет проще, потому что там как-то ровная дорога. Ну, тебе надо будет от него летать, а не прыгать, так что какая нахрен дорога, зачем тебе она? Не знаю. Да. Давай его убивать уже. Ну, в принципе, нет, здесь тоже можно. В общем, главное, что есть площадка какая-то. Ну, окей. А, помнишь его? Сейчас свои обочка поставлю вверх. Пытайся его проводить над моими обочками. А я упал. А у меня мана кончилась. Говорю, проводи его под моими облачками. Все будет окей. Где твои облачка? Видишь, да. дождь льет. Что? Видишь, дождь. А, а вот, вот, вот. Рояль, здесь дождь. Это мой великий спелл. Я опять упал. Так, я бочка поставлю. Подальше друг от друга. Почему я через эту палку падаю? Я? Ой, господи. Упся. бочка убрал. О, бочка. Так, я скоро сдохну, я в дом быстренько теряться. Иди а -а -а. его. Сюда. О, я ж тоже скоро ток. Только не портайся, на... не бортай, не бортайся, не бортайся. Сейчас тебе скажу, как попасть. А, ты ж не сможешь, ну мы можем друг друга, короче, сменять. Куда ты вошел? Не направо лучше. Вот. <эрит> а, просто я смотрю, у тебя что-то не уменьшается расстояние до тебя. Воу, так нормально все. Так его надо каять. Над моими облачками. И под ними. И у него хпс-тута столько у Пантеры примерно. Убивать он примерно нормально. И что я делаю? Так и надо. Даже если я туплю и получаю вред. И учитесь поставить еще парочку овочков. А, я не успел поставить овочков. Стоп. Она что не достает, что ли? А, да, она не достает, слушай. Ладно, тогда посадим вот здесь и здесь. Вот так нормально. Во! Это вот норма. Здесь еще, еще есть спелл, который уменьшает броню боссов. И тогда по ним вообще урон сильно приходит. Не боссов по мопов. Но мы его не сможем сделать, потому что нам Сейчас быстро резайте и схиляйте, главное у медсестры. Ну, я ну, скажу, я же не забыл, что можно пойти к медсестре. Воу. Не делай дне хрена, я разрушаю его руки, потому что они достали. У них же хп общее. Нет. Да ладно. У, у рук свои хп, у башки своё хп. нет, мои бочки кончились А, в жопу пистолет Только не там мы вообще вот здесь надо кайдить Yeah. Yeah. <laughs> а ты сдох, а ты сдох Я целую свою жизнь его побеждал тут вообще-то А я ни разу не умер, ты представляешь? Так, ладно, я взял душу Что ты бегал хеляться? только один раз. И стоп, нет, ты умер по-моему раз, нет? Не-не-не, я только... Не, я портнулся, мне меня зеркало Не, я один раз только хилился, а когда ты там сдох, я, в принципе, кайти его, тоже. Как бы. Ну, в общем, я на этот раз даже лучше, чем ты справился. а прикол. Мы убили этого говнюка и на 30 день. Мне не успел купить Illegal Guns Parts. Котина. Готовь, котина. Так, ладно. Надо было что-то доделать и с какого убить? хрена я через эту палку постоянно падаю? Халлоу Цлиффер О, ты выбил Total Shell Круто Ч? Ты выбил пантер черепахи Ну или Скорлуху черепахи, не знаю Что Так, меня интересует, меня интересует Скорбом Гуниер, mm -hmm. нет Хлорфай, это вообще не то ну вот, нах какой-то хранень призвал. Да, вообще. А где здесь есть? Что, какой есть? С которого а, придут? Хронотень. Да. Они придут на середину карты. а Середина карты это наш дом, так что не парься. Так, значит. Го нет, наверх, нет, там нет, будет проще. Э го, сейчас подожди, я куплю здесь маскетбол. А кстати, я и сказал, что я эти крылья купил за одну платину. <свист> да чёрт знает, не знаю, что ты снимаешь. Если ты, конечно, меня спрашиваю. Нет, я это, так... Э -э сказал, типа, я это сказал, но я хз, сказал, я это и не сказал, но вроде бы сказал. В общем, В общем понять, плохо. что я это должен был сказать, но хрен, я это сказал. В общем, все плохо, давай тебе. Чё? <свист> Да прикалываюсь. Так. Это. началось. Пайротс. Да, лучше гон. Нифига нет, чудики. Они там с пулеметами, с попугаями. Да, лучше наверх, лучше на. Я уже наверх. Просто краспатель. Меня интересует это. А, лучше будем работать. О-о, Пайрат окей. Я убил их капитана, слышно. конечно, слышал, что они бьют до хрена, но капец. О-о-о, как я могу их убить? А, -а, а прикол, это облачка еще проходит через блоки, можно бить то, что ты не можешь достать. Они тут с арбалетами ходят, прикольно, чудики. А я почему-то бью через мобов, стреляю, в смысле. Странно. Может она проходит через них? Нет, а -а -а. в смысле у меня а -а -а -а. стрела через двух мобов идет. Твою налево, это потому что у тебя стрелы из говна этого, которая проходит через мобов. В начале игры ты можешь червяков побивать легко этими стрелами. А, а эти стрелы можно сделать, убивая червяков или убивая толку. Они падают с э, ктулху. Глаз я не знаю. Эти стрелы можно купить. А потом их можно будет купить, когда ты уже убьешь червяка. Можно, можно будет купить только ночью. А куда мы их найдем, если там нету их? Да, точно. Нет, надо их состакать, чтобы они там состакались. Ну точно, давай наверху посидим, чтобы они тут протусились. А потом мы их э, убьем, в общем-то, на облачками. Иди сюда. Да можно, знаешь, что сделать. Не-не-не, у нас середина карты здесь такой. А у меня там нету высокого места. Не было. А, Ой, -ой, -ой, -ой, -ой, ой вот тут подождем пока не состакаются, а то разберемся окей okay. ну вот собственно и все а теперь конечно же нахс поет сворует мне меня весь лук, и надо сделать мега шарк и надо сделать мой мега шарк ну эти тим фин. Повники плавники, яку а у меня есть один, который я лично нафармил. А у меня есть три, которые я лично нафармил. У да, у меня есть один, есть. который я лично нафармил. Ой-ой-ой, зомби. Она сейчас, скорее всего, есть в наших сундуках, которые я лично нафармил. Которые сундуки ты лично наформил. что не вижу я зачем. Что у тебя тут какие-то странные ковры лежат? Какие как ковры? Ты о чем? Вот ковры Это ты мне выкидывал их Ой, да ладно Это твои ковры Не гони на меня Не скидывай свои ковры на меня Ага, ладно Не буду Они не такие тяжелые, чтобы А, это не ок. А может ок. Нифига она быстрая Нифига она длинная Давай проверим, кстати, да. Жук. Жук. Да, Не быстрее мой. Давай проверим, я сейчас свой буду бросать. А, да, она больше. Она больше, но она быстрее. Мне казалось быстрее. Немножко хотя бы быстрее должна быть. О, о, о, о еще один ковер. они нам вообще нужны, если у нас есть эти крылья. Кто? А. Эм, если ты летишь вверх, ты можешь зацепиться за что-то и обновить каунтер крыльев ну, Да, но все равно надо, чтобы... просто можно надеяться на то, что все будет круто. Ну, знаешь. Про не надеется, про знает, как использовать свои приспособления. <с. <с. <с. Вот, наконец-то, бункер выполняет правильную роль. Только пули так думаю лучше не стоит тратить Ну пули то можно потратить, а вот те которые я сделал, эти чудесные, лучше не тратить У тебя их нет Я имею ввиду в отличие от стрел, которые я потом все равно подберу Ну парни нас не прекращают покидать иенту. Solar Clips has happened Приколы теперь метеоритные проходят через монстров. Это круто. Они персень. Они, они крутые. Может тогда пойдем наверх, что ли? А, они везде будут. Я не думаю, что наверху будет лучше. А лучше к тебе пойти наверх, потому что у нас будут разные спауны. Мы так больше на фермируем. Ну как скажешь. Сейчас сделаю себе пушин, чтобы говна больше было. Успею ли я? Успею ли я? Успею ли я? Почему Успею здесь я? так темно и коричнево? О гад. Успел ли я? Я Темно и коричнево? Ваш Нет. Только таких хренатиней тут не хватало. Фиг они не полностью пирсят, они через, они, пир... они проходят через двух монстров И на третьем они подыхают, ну короче, бьют три цели максимум Ну тоже неплохо Нету здесь тех наверху? Вампир, конечно, жуткая штука Он летает за мной повсюду просто, он, он... он буквально за мной летает Ух И что, все мобы были апнуты? Здесь мобы не были апнуты, здесь мобы новые, здесь нет старых Здесь есть старые, мне гарпии тут бьют, причем больно Гарпии бьют, бьют больно? А, мне пули кончились Так, да, вот лучше тебе, тебе, тебе ко мне прийти, потому что я сейчас не выучу Потому что у меня там все равно никого нету Да, тоже вариант облачка свой выпустил. Он ей не заметил. Да, кстати, медсестра, медсестра, да-да-да-да-да. Я, Я могу сражаться. Кстати, я тоже хочу себе копье. Которое стоит 50 голда. Да. Просто это, походу, единственное оружие, которым именем... Которое стоит 50 голда. Да, которое стоит 50 голда. Все. Да. <laughs> так. Нахрен не ты наша наши слизь? -мо, моё Кринец господи. Да что же здесь хрена тени метают? Не заметил, господи. А Сейчас резаюсь, бегу Медсестри... к медсестре. Мудсестре. Вот речь, речь, речь, речь, речь. отлично. Надо поставить кровать возле медсестры, и чтобы она... Чтобы когда мы резались, прямо возле нее были. У тебя три кровати, выбирай какую. Мунстоун! Мунстоун! Мунстоун! Мунстоун! Мунстоун! Мунстоун! Классная <свят> конечно, этот Мунстоун. Еще есть Сан -стоун. их можно скомбайнить вроде бы. Будет круто и стол. Мунстоун увеличивает статуи во время ночи. Хотя не знаю, что сейчас, здесь. Сейчас ночью, или день? <свят> день. <свят> Солнечный взрыв от меня на луння. С риперов может выпасть, выпасть коса, которая OP Она реально OP, с этими чувачками можно будет вообще разобраться в, в, в быструю Потом с кого-то вроде есть, с этих зеленых чувачков вроде есть шанс, что они дропнут э, дроп, что как не очень здесь падают Как Кто? Моб О. Короче зеленых чувачков вроде есть шанс, что выпадет штучка, которая дает этот... Блин, надо сейчас скарфить по ушам. Которая... для крафта экскалибра нужна. Тру или и 13. Ну и с франкенштейна вроде тоже. Так. Да. С вампиров вроде есть шанс получить их крыло, которое говно я хочу цеть, я хочу в себе сипу ехать ну, пошел теперь снежной дождь так, так, так, что-то монстров вообще мало, да? ну, а я о чем? Но ну, я сделал поушен, в общем-то. Выпил его. И монстры поперли. Бредять на собачье. Ой, ч ну, это я жду? У меня, наверное, самый прикольный аутфит, который в этой игре есть. А у меня что, неприкольный? Ну, да. Так себе. вампир быстро ну еще и летает от это вообще жидкий, жидкий парни я даже блин, не знаю какое оружие юзать но я сейчас понимаю что репитер вообще сейчас ни о чем не для меня <свист> Блин, медсестра буквально спасает мне жизнь сегодняшнюю я вообще не летаю репитер потому что у меня Тупо нет резов для него Коса была бы вообще крутая штука Давай коса, ты можешь, дропайся Нет, она не может Что не может? Дропится Не, она дропница. дропнется Не, не дропнется Ну тебе она не дропнется, не дропнется Так что если она дропнется, то она дропнется мне, а не тебе, понимаешь? И даже даже если она будет возле тебя, и ты ее подберешь, она все равно будет на и ты будешь считаться бором. Но она не дропнется. кто ну, говорит, конечно. Конечно, не дропнется. Только, тебе она, конечно, не дропнется. Мне сейчас дропнется прямо сейчас. Прямо вот сейчас, вот прямо с этих вот трикеров У меня не дропнется. Нет, дрофнется. А, еще... а еще брокен сорт вроде. Шучка такая для True Knights Edge. И True Excalibur Edge. Так, опять этот хил нужен. Давай, давай, вали к нему. Вали. А вот сама, вот сам. А, да, давай. А, не хватает нокбэков в Сабли, Особенно для этих бешеных мобов. О, еще один линдстоун с этого чувачка выпал. Да не знаю, дает мне статы или нет. Но на самом деле это круто, во всяком случае. А он ничего ни с кого не выпало. Mm. И не выпадет. Ну на тебе одну суть одарю. Я потому что уже такая есть. Только не знаю, ночь сейчас или нет. Mm. Сейчас день. Сейчас сам mm. Потому что в, в террарии время это день, ночь, сауэрэклипс и этот. Э, mm. Бладман. По время в террарии не такое какое, ты думаешь? Тонны фана, тонны фана. Плашно. Я ХП нет просто, в чем? Стратегия. Стратегия тоже Ну буквально я его убил, потому что только что. Нафакер. Двойное убийство. Ду-ду-ду-дабл kill. Он статуя мон. Но об этом я и говорю, что сотни хп это не вариант вначале. Что ты делаешь? Дохнешь? Бум. Мне дали а, а, а, ещё один с еще один пожар крафчем. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Берись, берись, берись, да. Вс, крафчи. Я. Картуру. что ты сам крафтишь толшен на спаун рейд чтобы точно вдохнуть чтобы больше шансов иметь понимаешь а, конечно чтобы больше шансов вдохнуть иметь да солнце Ты прям такой понимающий так а, в данжик мы ходили там учимся долгое затмение долго долго мы ну, с ним даже ничего не выгодили до сих пор понимаешь это уже другой разговор суть что затмение должно быть быстро mm -hmm. ну, тем не менее оно уже кончается О, mm. о, пойдем сюда. Может дом, Наш дом не дает спавниться нормально. О-о-о, Господи. Да ладно, они только в дому прут. А мы вот только в доме сидим. Так, все, я хочу себе что-нибудь крутое и редкое. Хотите не вы? Хотите вредно? Хотите не, вредно. Хотеть вредно говорил? А, Что-то сейчас хотел сделать такое странное. Я сказал же, хотеть вредно. Ты наркоман? Сам будешь фиксить. их, убил. Угу. Ты бы еще динамит додумался вязать. Хорошая идея. Вообще отличная. Кручит, то не, не было? Блин, без медсестры это дерьмецо еще. Все кончилось. И, и ничего не выбили, блин, дерьмо. Так, mm. так здесь еще течечки остались. Help ah, me, help me, help me, help me, help, help. Наркхелп не мне. А где ты? А что тебе хелп? Ну все, уже может не хелп. У нас есть эти ладно, чувачки, я остались, которых я решил добить. И в общем, все. О, что это? Наркоман! Что на... ты там носишь? А, прикол, я не помню. Ты помнишь, ночь. Что? Приколка, говорю, началась ночь. А. да да да да да да да да да yeah. Ты видишь этого да Ты его видишь? Вот, да мою шапку нашел. Может быть. Только не сдохни, понимаешь? да ты сдохнешь сейчас. да это не шапка была. А что это было? да уже невенчантины а я уже наверное все возможные костюмы блин нет смотрю уже эти мешки золотые открывать смысл особо не имеет потому что Пуска. знаешь знаешь мне сейчас дали фокс сюд, давали вампир сюд, потом cat сюд. и все эти а мне уже пишут. все одно и то же идет. не тебе Их стал